Они такие разные, сильные, умные, терпеливые. Конечно же, самые красивые в мире. Они русские женщины. Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим на тему, которая невероятно популярна в сети, в обсуждениях между дамами и не только. Мы поговорим сегодня с вами об астрологии. Знаете, вот я, например, наблюдаю такой удивительный факт, что люди не делают какого-то шага. Сейчас, знаете, ретроградный Меркурий идет потом еще что то потом еще что то и тут возникает вопрос а жить то когда творить когда совершать какие-то поступки действия неужели все время нужно обращаться к звездам и узнать, что же звезды нам нашептали или не стоит или нужно жить как-то иначе мы сегодня поговорим с моей гостей это астролог вера хубилашвили здравствуйте вера добрый день Спасибо, что к нам приехали. Вер, ну а сейчас ретроградный Меркурий или нет? Ретроградный. Да вы что, как мы с вами в такое время-то встретились, я даже не знаю. Это нас всегда прогнозируемо, потому что в ретроградном Меркурии всегда случается проблемы на дорогах, пробки и прочее. Как вы меня уже сегодня сориентировали, что я далеко не первый гость, кто опаздывает к вам на студию. какой-то кошмар вообще сегодня. Нормально, нормально. Это жизнь. Ну что поделаешь, да. Скажите, ну вот в интернете... Например, особенно нынешнее поколение, они прям создают мемы какие-то с этими Меркуриями. Канал в Телеграме появился, ретроградный Меркурий. Вы подписаны на него? Нет, ну я вы слышала. Вы не представляете, я да? Слышала. Это прям огонь. И откуда этот бум? Что это такое? Вот как вы это объясняете? Я, скажу больше, я даже видела уже таблетки от ретроградного Меркурия. Да что! Да, ну действительно, это тема, которая сейчас уже стала достаточно популярной, Ее популяризировали. И при всей ее ироничности она действительно достаточно важная тема. Я бы сказала так, что не вынося каких-то вердиктов, все-таки человек так или иначе состоит на более чем 80% из воды, да, мы это все прекрасно знаем, поэтому от циклов Луны мы... И так знаем, что мы зависим. Но не только Луна на нас влияет, на нас влияют все остальные планеты, Солнце, естественно, и много других планет. Сейчас мы обо всех не будем говорить, и Меркурий, безусловно, не является исключением. И вот его такое движение ретроградное, слово красивое, но мало кому понятное, наверное, может быть и понятное, но по-своему. Оно как раз-таки говорит о том, что мы попадаем в период некого хаоса. Потому что сама планета, двигаясь прямо-прямо-прямо в своем директном, так называемом движении, начинает тормозить, входит в стационар то есть притормаживает, для того, чтобы развернуться. Ее мозги, так будем называть, начинают работать совершенно в противоположную сторону. То же самое, как и человек, будучи под его влиянием, естественно, ощущает эту вот путаницу, не неразбериху, хаос, и весь вот этот вот конгломерат проблем, которые нам этот ретроградный Меркурий создает. Но поскольку это все очень удобно, и когда наступает период ретрограда, все так или иначе, зная о том, что он сейчас есть, очень с большим удовольствием скидывают и сбрасывают на него любые проблемы. Я бы сказала так, что каждый ретроградный период Меркурия, он очень отличается один от другого, потому что Меркурий может находиться в том или ином знаке, в той или иной позиции. И сейчас он такой очень неадекватный. Вот он находится сейчас в знаке рыб, а это знак для него очень слабый. И ему здесь, он и так путает людей, а знак рыб, он мы все знаем, такой очень немножко отстраненный, немножечко такой одухотворенный. И вот эта вот удвоенность проблем, я так это назову, она сейчас может ощущаться практически всеми без исключениями, ну а представителями водной стихии, поскольку он в их владении ощущается, наверное, многократно. Мне много есть что сказать по этому поводу. Вы знаете, но это действительно удобно скинуть на звезды и все, и сказать, слушайте, это здесь ни при чем. Но вот тоже парадокс. Я вообще про этот ретроградный Меркурий знать не знал, пока мне коллеги не сообщили, что вот сейчас... Есть вот такое самое, чудо. Да, есть такое чудо. Вы знаете, мне очень хочется, чтобы вот сегодняшняя программа, люди из нее получили что-то для себя лично для себя. Год по всем прогнозам обещает быть очень непростым. Абсолютно с этим солидарна. И если вас интересует... Именно... Меня интересует тема коронавируса. Тема коронавируса очень серьезная. Я бы сказала, что сейчас в рамках нашего эфира мы бы, наверное, не стали его декларировать как некое Программу, да, угу, потому что угу. люди, существа мнительные, а трагедия это уже масштабы набирает, и я бы сказала, ну, наверное, в поддержку происходящего, что эпидемии проблемы 20 года были ожидаемы. Поэтому то, с чем мы сейчас сталкиваемся, и 2020 год, действительно, год достаточно непростой, непростой не только для России, но и для планетарных энергий. Потому что мы уже сегодня затронули, да, что мы зависим да, от циклов. Конечно. И даже исторические циклы, все исторические циклы, они так или иначе ну, повторяют тот или иной событийный ряд. Для того, чтобы вот немножечко сейчас убрать такой, ну, может быть, скепсис какой-то, да, почему звезды почему uh -huh. астрологи. Мы сейчас входим, ну, на таком языке буду говорить более понятном для людей, в период крысы, да? период металлической белой крысы, наступил этот год, и это животное, которое запускает 12-летний новый цикл. Кроме того, у нас еще сейчас Юпитерианский цикл планета Юпитер ну так немножечко открою завесу, это планета такой благодетель, удача, счастье и поддержка для людей. Но она сейчас в слабом положении и сопряжена с Сатурном, с Плутоном, с такими очень жесткими планетами очень такими деструктивными, даже в каком-то смысле. И будучи в своем слабом положении, Юпитер тоже сейчас закладывает 12-летний цикл. Угу. И такое вот соединение. Одной, другой, третьей грани, отбрасывая нас в 12-летний цикл назад, мы все прекрасно помним 2008 год. Это был период серьезных экономических проблем, серьезных масштаб. Я думаю, никого сейчас уже ну, не, да. не удивляет. Да. И мы на самом деле действительно находимся на пороге, и все, что сейчас везде озвучивается, преподносится так или иначе, запугивается, не стоит переживать. Давайте вот со знаком плюс немножечко да. как бы людей обнадежим. Да? И я понимаю, что есть множество нюансов и негативных моментов, но если в этом постоянно купаться, да. Это невозможно. Я всегда... Конец этой эпидемии будет в этом году или в следующем? Эпидемия пока еще нас поддержит. Поддержит нас в этом году. И я не буду говорить, что мы в этом году забудем о ней навсегда. Но скажу, может быть, очень такие обнадеживающие вещи, что вакцина и все, что с этим связано, появится уже в этом году. В Россию придет? Вакцина или вирус? Ну, давайте с вируса начнем. Мне хочется сказать, что нет, но я не буду голословить. Понятно. Ну, я надеюсь, тогда вакцина точно придет. Вакцина будет в России, я скажу больше, что она именно здесь начнет свое движение. Да вы что? Да. Ну, наконец-то, наши кулибины не дремлят. Ну, правда, вся надежда на народ на наших ученых. И я уверена, что мы-то мир как раз и спасем. Наши светлые умы всегда да, были впереди, да. и мы в этом не должны сомневаться никогда. Август 2020. Вы видите, я подготовилась к программе. Прекрасно, это всегда очень приятно. Да. Лично мне, когда мне приходится не про профанацию говорить, про гороскопы, а про более важные вещи для людей. И Политологи, ваш экономисты, ваши коллеги-астрологи прогнозируют, что в августе этого года произойдет крупный экономический кризис не только в России, но и это будет кризис мирового уровня, который, естественно, коснется и нашу страну. А, причем я слышала прогнозы самые разные. Это говорит, что кризис будет поместь 2008 и 1998 года. Что это будет? Это будет смена валюты. Я не знаю. Вот. Но, но что-то масштабное. Что вы скажете по поводу августа? Um... Повторяемся, наверное, еще раз, что двадцатый год действительно год очень непростой. Как мы не хотели уйти в позитив, мы все-таки о печальных каких-то вещах. И действительно, я уже неоднократно говорила о том, что первый план года будет более мягкая, более, может быть. Эм... Ну, понятное, что ли, человечество, более естественное, да, но все уже находятся в каком-то в шапком состоянии. Все чувствуют, все замечают, все, может быть, даже уже как-то понимают, но ничего пока критического нигде не происходит, не считая коронавирус, который сейчас поглощает мир. Вторая половина года – это действительно период более серьезный, более такой непростой для человечества, и цикл будет ощущаться раньше, чем август. Я, наверное, так, чтобы уже на август, как мы привычно, всегда готовимся к этому непростому времени. А Для нашей страны вообще это время это, очень непростое. Это -то точка, так. да, абсолютно вас понимаю прекрасно. Мы ее ищем чуть пораньше. Чуть пораньше, но давайте договоримся на июль. Это Хорошо. время того самого второго полугодичного цикла, который мы все, так или иначе, уже ну коснется каждого, будем так говорить. Потому что это будет не просто какая-то простая ситуация локальная, это будут мировые процессы. И мы, как страна, привыкшая к летним кризисам, уже не в августе, а чуть раньше с этим столкнемся и ощутим это. Не могу не задать вопрос по поводу страны, потому что год для нашей страны начался с определенных перемен, всем известных. Я, конечно же, имею в виду смену правительства. И на этом перемены, судя по всему, не заканчиваются. По прогнозам опять-таки различных специалистов и осенью мы будем ждать новых перемен. Вот, во-первых, каких и сразу второй вопрос. Когда мы подойдем к концу года, оборачиваясь назад, как вы считаете, мы увидим новое государство? Ну, давайте так, поскольку. Будут серьезные, серьезные, я заявляю, это наверное впервые уже официально, потому что все, что я говорила до этого, это звучало более в закрытых, кулуарных каких-то беседах, и многие были уже готовы к тому, что 2020 год будет непростым. И... Та смена правительства, которая сейчас случилась, она была не неожиданной, потому что, не перегружая эфир астрологической терминологии, но тем не менее я все таки произнесу, те самые тяжелые планеты Сатурн и Плутон, которые сейчас весь 2019 год, скажем, будоражили и подготавливали нас, они в 2020 году наконец соединились. Это как некий такой, знаете, точка кризиса, точка взрыва, точка вот бифуркации, да, когда в январе это соединение было ожидаемо, но его последствия или, скажем так, результат, да, к чему это могло прийти глобально, ну, было, было разными версиями окрашено. Соответственно, смена правительства и первый такой э, серьезный да, взброс перемен, это было, в общем-то, наверное, ожидаемо да? ну, со стороны астрологического сообщества, разумеется. Поэтому если идти дальше, то э, астрологические сложные аспекты, которые произойдут в этом году, начиная уже со второй половины года, а летом у нас затмение, коридор затмений, который будет из трех уже э, последующих, последовательных затмений, начнутся они с июня и э, закрепятся в июле, соответственно, предвещая все вот эти перемены, мы уже ну, так или иначе, запустив в январе вот эту программу Сатурна с Плутоном да, в знаке Козерога, во всех остальных аспектах будем к этим точкам прикасаться и приказаться через определенные события. И то, что вы спрашиваете про конец 2020 года, я более чем уверена, что мы уже, если не радикально, но в любом случае однозначно по-другому будем воспринимать многие процессы в нашей стране и в части каких-то политических моментов это тоже обязательно будет Я даже уже не в конце года, а гораздо раньше. Вера Хубилашвили, астролог, сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, мы говорим о будущем и от общего обязательно перейдем к частному. Вы знаете, у меня сразу возникает вопрос, сейчас много информации о том, что туристический бизнес встает в связи с теми опасностями, которые есть, Люди, много людей. Сейчас прибегают к услугам астрологов, заказывают натальные карты, и впереди как раз летом начинаются затмения. Скажите, вы рекомендуете летом куда-нибудь ехать или нет? Я не запрещаю, естественно, отпуска. Понятно. Я, естественно, не сторонница того, чтобы сидеть и бояться. Я, наоборот, призываю к тому, чтобы люди больше наполняли себя, свой мир, свою душу и вообще свое пространство более приятными какими-то ощущениями. И, конечно же, отпуска необходимы, и в них необходимо быть, бывать и менять как-то обстановку. Что касается периодов, если есть возможность, лучше минимизировать это в самый горячий пик июль месяц, который может быть ну, совсем неоднозначным для нашей страны. Либо постараться более ранний период спланировать свои отпуска, либо уже после этого времени ориентироваться в происходящем. Понятно. Вер, я не знаю, насколько это возможно сегодня сделать и насколько вы готовы может быть как-то рассказать по стихиям, что людей может ожидать, по знакам зодиака, как-то немножечко сказать, что вот этот год металлической крысы им принесет, чего ждать. Я понимаю, что это такое гадание на кофейной гуще, наверное, Абсолютно. да, и что нужно лично обращаться и по какому-то вопросу, и так далее. Но, может быть, есть какая-то тенденция. Ну, приятно иметь беседу с человеком, разбирающимся в астрологии, по крайней мере, понимающим, что два представителя одного знака зодиака будут проживать совершенно разную судьбу и объединять их, может быть, какая-то, ну, одна там, 20 двадцатая, тридцатая, сотая часть возможностей. И говорить однозначно, что для представителей какого-то одного знака рисков больше, а для кого-то их меньше, это действительно не совсем корректно. И если уж прямо настолько, как говорится, притягивать за уши, весь прошлый год для представителей знаков козерогов, козерога, было действительно непросто. И им по-прежнему сейчас не совсем комфортно. И соответственно, вся а тройка знаков земли – это, соответственно, девы и тельцы – также ощущают энергию Козерога. Почему? Потому что сегодня уже звучало обращение, наверное, о том, что Плутон и Сатурн, находясь в этом знаке, создают свои землетрясения, я так это назову. И знаки Земли находятся под большим, может быть, прицелом, в котором они могут это ощущать. Кроме этого, знак напротив Козерога – это, соответственно, знаки Рака. И им тоже весь 19-й год был неслад. 2020 год тоже для них может оказаться достаточно таким тревожным. Тревожным не в плане готовности к радикальным каким-то там трагическим событиям, а в плане того, что они могут влияние этих планет ощущать эмоционально очень сильно. И внутренние переживания они никуда ну, могут просто не исчезать. Для остальных знаков я бы говорил так, что знаком воды Такое состояние, в принципе, сейчас будет тоже очень дисгармонично. Дисгармонично не только из-за того, что водная стихия самая чуткая, но и включая всю вот эту планетарную позицию, которая влияет на них очень сильно. Чуть попроще, я, наверное, так скажу, если брать сравнение, для знаков огня и воздуха вся эта история ну, ощущается. Да? То есть это может быть лично у каждого происходить, может быть, глобально серьезнее, чем кажется. Да. Но планетарно, вот в конкретном случае отталкиваясь от общей картины на небосводе, для именно этих двух стихий чуть полегче, чем двух других. Вера, вы знаете, еще мы когда анонсировали программу, нам пришло очень много вопросов от наших слушателей, и несколько из них, то есть я объединила в такие группы, люди спрашивают, вот человек родился в один день в одном роддоме, неужто в один час, в одну минуту? Ну вот! Все, звезды сошлись. Неужели судьба будет одинаковой. И глядя на натальную карту, можно сказать, что эти люди повторяют абсолютно судьбу друг друга. Абсолютно логичный вопрос. И это часто вопрос, на которых пытаются и астрологию, как по-моему. Да, да, да, да. Но это действительно очень правильный вопрос, потому что не могут быть люди одинаковыми картами рождения, проживать одинаковую судьбу. И для этого есть определение, обоснование. Да? Мы все носители определенных, ну, будем говорить, матриц, судьбы или кармы, как угодно это назовите, потому что ни одна душа не появляется в своем воплощении впервые. Ну, это очень-очень маленький процент тех душ, кто пришел первый раз для того, чтобы только лишь прожить свое Первого площадка. А везет больше. Ну, видимо, да, с них спрос поменьше. Но таких действительно не так много, потому что каждая душа, как правило, уже приходит с определенным багажом прошлой своей какой-то нагрузки. Кроме того, мы всегда попадаем в ту или иную семью, в те или иные условия, к тем или иным родителям, даже если мы оказываемся без таковых. Это тоже определенный путь души. И вот эти две составляющие наша карма про Прошлых воплощений, наша родовая карма, это вторая, да, скажем так, составляющая, и э, третья самая понятная часть – это наш текущий путь души то как мы живем комплекс наших определенных традиций взаимодействий решений и то как мы действуем сейчас в нашей так скажем естественной осознанности вот это все вместе о чем собственно и говорится и до свободы воля выбора человека она есть всегда и тот потенциал который имеется в вашей карте это не менее или не более, чем возможности. Часто звучит вопрос, все ли предопределено, конечно, можно сказать, что да, но всегда есть 1% судьбы той самой свободной воли выбора человека, той самой фатумной составляющей, когда человек, А, зная о каких-то возможностях, не пойдет совершать тот или иной ну, отрицательный свой путь. И наоборот, если он не знает, то, конечно же, случится а, с практически стопроцентной долей вероятности ровно то, что ему прописано по судьбе. И резюмируя здесь: вот хочется как раз-таки сказать: не бывает плохих или хороших гороскопов. Это все наши возможности. И если мы понимая свою карту, Натально, это так звучит, в астрологии свое, свой паспорт рождения, отталкиваемся от тех сильных возможностей, которые нам дарованы, мы все очень индивидуальные. И мы на эти сильные стороны, опираясь, умело достигаем новых результатов, движемся вперед, нежели идти с обратной стороны, не зная каких-то своих сильных сторон вслепую бежать по жизни, то, конечно же, мы будем хвататься за все подряд. И вот такие безошибочные возможности как раз таки позволяет подсказать астрология и именно из такого взаимодействия с этой наукой а ее действительно всегда считали и будут считать наукой я рекомендую каждому человеку по крайней мере ознакомливаться потому что это уже дорога, по которой вы пойдете, ну, как минимум, сосвященной тропой, да, то есть вам, вам не так будет страшно, вы не по темноте будете брести к концу туннеля, да, и вам уже будет все-таки более очевидно какие-то вещи, и, кроме всего прочего, вы сможете понимать, почему другие люди действуют так или иначе, потому что мы все очень и очень индивидуальны. Вера, спасибо вам большое за то, что вы сегодня вот такими простыми словами, мне очень понравилось, да, не используя бесконечно астрологическую терминологию, а довольно просто рассказали о сложных вещах, и наша сегодняшняя задача была с вами немножко заглянуть в будущее со знаком «плюс», несмотря на то, что там… Понятно, что все очень непросто. И те люди, которые находятся, может быть, на перепутье, и которым нужно принять какое-то сложное решение в своей жизни, судьбоносное решение, не знают, что делать, может быть, и стоит обратиться к астрологу и попробовать посмотреть на ситуацию под другим ракурсом и узнать себя настоящего. Действительно, это было бы очень-очень полезно. Я полностью разделяю ваш взгляд, совет, и от себя лично все-таки хотела бы порекомендовать не относиться к этой науке как к какому-то может быть, к хрустальному шару, через который, может быть, ее причисляют к неправильным Магель вещам. Да, да, это действительно наука, и если мы немножечко копнем в историю, в древности астрологов себе позволяли только лишь правители. И благодаря таким сакральным знаниям выигрывались войны. Готовились определенные стратегии, и многое-многое совершалось совершенно. Последний вопрос, Вера. У президента есть астролог? Я более чем уверена, что не один. Целое дело работает? Наверняка. В нашей студии бывал астролог, который работал с Горбачевым. И когда пришел Ельцин, вы знаете, о ком я говорю прекрасно? Безусловно. Вот он его погнал поганой метлой, потому что не верил ему. Но его прогнозы сбывались и продолжают сбываться. В Кремле это чуть, чуть вы знаете, вот скрывать. Да есть там астрологический отдел, конечно же. Если он был и раньше, то думаю, что сейчас многие Переговоры и важные встречи они рассчитываются и не только в нашей стране, но и в других странах, я более чем уверена. Но это было бы как минимум странно, не использовать столь сильную, столь мощную науку для каких-то стратегических решений, тем более на политической арене. Тем более, что наша русская астрологическая школа одна из самых сильных в мире. Абсолютно. Absolutely. Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем беседу. Вер, спасибо еще раз вам большое. Дорогие друзья, я напомню, у нас сегодня был астролог экстракласса Ас своего дела, Верху Белашвили. Успехов, удачи, надейтесь на звезды и сами не плашайте. И я, можно, порекомендую, может быть, даже да. посоветую на 8 марта. Все ждут что этого сделать? праздника. Что сделать? Март. Я про март, поскольку все таки давайте. всем Подарок. хочется приятностей. Да, на, на этот месяц я а, хотела бы все таки пожелать всем женщинам счастья и вообще всем на планете любви, потому что это чувство, которое движет большинством из нас всегда. И очень а, такой лайфхак, как сейчас можно да, говорить. Да, да, да, да. А, пожалуйста, 8 марта. Марта. Столь удивительное совпадение именно в этот день. Планета Венера соединится с сильнейшей планетой Уран. И вообще, сама Венера, планета любви, перейдет в знак своей силы, в знак Тельца. Поэтому март обещает очень много романтических возможностей. Март нам дарует всем уже а, меньшее количество, по крайней мере, каких-то треволнений, переживаний, потому что, будучи в знаке Овна, где Венера создавала различные ситуации, наверняка у большинства из нас, сейчас она нам позволяет войти в более гармоничную фазу. И, соединяясь с планетой Уран в, как раз-таки в международный праздничный день 8 марта, она заложит вам возможности для каких-то очень ярких событий в вашей личной жизни. Именно этого я всем вам желаю. В наступающем марте пусть все звезды будут всегда на вашей стороне. С наступающим праздником! Девочки и мальчики! И до новых встреч в эфире! Самая красивая программа «Русские женщины» Программа предоставлена радиоканалом ⁇ Русский мир ⁇ Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте ⁇ Тройной W.RRM.FM ⁇